Сегодня вам удалось стать свидетелями, а мне непосредственным участником, так скажем, натурных тестов на вместимость берельцевого юнимуса. Мы отработали, во-первых, максимальную вместимость, это 24 человека, проверили натурно, определили, что э, при данной загрузке в салоне достаточно комфортно, причем гораздо комфортнее, чем часы в пик э, в наших троллейбусах по утрам. Кроме этого, определили схемы загрузки-выгрузки пассажиров, то есть отработали логистику движения пассажиров на э, посадочных пунктах, на остановках. Отработали несколько схем, после чего сверим их с расчетными данными, рассчитанными в программах моделирования. Не, не то чтобы для отработки лучшего или оптимального, они все работоспособны, но для того, чтобы под конкретный пассажиропоток, в конкретной точке, в конкретной пересадочном пункте, выброс на лучшую схему. Отличное впечатление, но ну, жду не дождусь, когда на этой технике смогу ездить на работу.